Здравствуйте, меня зовут Лена Цыганок, руководитель агентства горящих путевок Турбанжур. И сейчас я нахожусь в Экспо-2016 в Анталии, в Турции. Я была уже в мае месяце в Турции, к сожалению, сюда не попала. И загадала обязательно в этом году успеть и сюда вернуться. Потому... А... Предлагаю вам отправиться на отдых в Турции и, конечно же, посетить это место. У вас для этого есть еще время до 30 октября. Территорию можно прогуляться, можно приехать на автобусе, очень много разных павильонов. Также для удобства в курсируют автобусы непосредственно до самого Экспо, каждый день, до самого вечера. Вот потому успейте, есть совсем немного времени еще совместить пляжный отдых в Турции с посещением интересных мест. Привет, я Лена Цыганок, руководитель агентства горячих путевок Турбанджу. Ждем вас нас в офисах.